Ну ладно, да. со следующей недели уже точно буду системным. Это как фитнес-клуб, да? Да. Я купил два билета, до сих пор не зашел. До сих пор не зашел, да. Два раза, я, два раз раз раз. я два раза ходил. Борюсь, борюсь. Надо вот. идти, но не могу. Экономическое чудо вот так вот и не происходит. Есть такой прием, сегодня у нас этой темы нет, как продавать идею системной работы команде. В русской модели управления очень об этом очень много говорится, как продать идею системной работы команде. Значит, когда ты понимаешь, что фитнес-клуб, ну, в принципе, как бы, ну, я еще... В Я, в принципе, вот эту рубашку еще влажу. Да, но я же в нее влажу. И этот ремень, в принципе, нормально еще застегивается. И, как бы, ну, почему нет? К тому же галстук сверху, как бы. Да, то есть, даже не придерешься. Вот, и, и, в принципе, можно и можно не ходить. Можно не ходить. И вот смысл изменений на заводах в компаниях когда вот прохоров э, антикризисный менеджер э, рассказывает, как он заводы менял первое что вы должны сделать это ввести команду в состояние осознания пропасти ребята мы уже летим мы уже находимся в состоянии полного фиаско мы уже в пропасть летим и следующий наш шаг это только смерть мы здесь умрем все как специалисты умрем как эксперт умрем как э, э, как компании умрем Сами себе крест поставить. Мы как отцы своих семей, нам нечем будет платить ипотеку, но есть светлое будущее, есть вариант. Мы можем перейти на такую-то технологическую линию, можем на такую-то производственную систему перейти, можем вот на такой-то продукт, в такие-то ниши пойти. Пойти туда просто так вот ногами не получится, это большой труд. И для того, чтобы туда добраться, нам нужно изменить нашу культуру, изменить нашу привычку. Это вот смысл э продажи идеи, любой идеи, любых перемен в вашей команде, в нашей стране. На Западе по-другому. В Германии такой способ просто не сработает. У нас русский мужик начинает работать, когда осознал, что немцы уже дошли до Москвы. То есть вот... иначе, иначе никак. И вот э, можно с этим бороться, можно постепенно пояснять, коллеги, давайте жить системно, давайте будем каждый день по ложечке кушать этой гадости, в конце концов. У нас русский мужик так не работает по эволюционным причинам, и способ такой, Женщины тоже не работают, потому что ну, на самом деле на женщинах в основном вот, вот, эти летние урожаи, это как бы, вот, ну, они, на, они на женщинах, потому что мужик как бы сидел, отдыхал, а вдруг война, а я устал. Вот. А женщины, конечно, они, собственно говоря, урожай собирали. Ну, не всецело, не, не, не повсеместно, но тем не менее, есть такая у нас проблема тоже. Вот. И главный прием, как себе продать фитнес-центр, осознать, что дальше уже некуда. Это крайняя точка. Если я сейчас не внедрю системную работу, фитнес-центр, CRM-систему или финансовый аудит, то я перестану существовать. И моя команда перестанет существовать. И сегодня первый шаг я должен сделать. Сегодня. Потому что дальше этого первого шага может просто некому будет уже делать. Потому что дальше я просто пропаду в эту пропасть.